За последние несколько лет осведомленность о психическом здоровье возросла во многих отношениях. Но одной осведомленности недостаточно. Повышение грамотности в вопросах психического здоровья- это следующий шаг. Вот четыре вещи, которые вам необходимо знать о грамотности в вопросах психического здоровья. Во-первых, понять, как укреплять и поддерживать хорошее психическое здоровье. Психическое здоровье есть у каждого человека. Работа над формированием здорового сознания уникальна для каждого из нас как личности. Но исследования показывают, что пять вещей могут оказать положительное влияние на ваше психическое здоровье. Инвестирование в позитивные отношения, употребление здоровой и питательной пищи, уделять время физическим упражнениям, получать достаточно сна и помогать другим. По мере того, как меняется ваша жизнь, меняются и ваши потребности. Научитесь адаптироваться к этим изменениям для поддержания здорового образа жизни – это процесс, над которым вы работаете на протяжении всей жизни. Во-вторых, понимать психические расстройства и их лечение. Психическое заболевание или расстройство – это медицинское состояние, диагностированное семейным врачом, психиатром или зарегистрированным психологом после выполнения определенных критериев. Некоторые психические заболевания могут потребовать медикаментозного лечения и определенные виды психотерапии или другие виды научно обоснованного лечения. Вы можете узнать о психических заболеваниях, их признаках и симптомах, а также о том, когда следует обращаться за профессиональной помощью. Изменение взгляда на психические заболевания и думать о нем как о физическом заболевании может помочь уменьшить стигму, что приводит нас к третьему пункту. Снижение стигмы вокруг психических заболеваний. Общество делает успехи в отношении к психическим заболеваниям, но нам предстоит пройти еще долгий путь. Кроме того, многие люди страдают от самостигматизации, считая себя слабыми или неполноценными. если у них плохое психическое здоровье или психическое заболевание? Исследования показывают, что люди все еще имеют негативный оттенок со словами «психическое заболевание» для того, чтобы избавиться от социальной стигмы которые все еще существуют, мы должны открыто говорить о психическом здоровье и психических заболеваниях, развенчивать многочисленные мифы, которые существуют, и вдумчиво относиться к языке, которые мы используем для обсуждения этих вопросов. В-четвертых, понять, как эффективно обращаться за помощью. Мы учимся ориентироваться в системе здравоохранения для удовлетворения наших физических потребностей. И большинство из нас знают, как оказать первую помощь, когда мы поранились, или базовый уход за собой, когда мы больны. Если проблема сохраняется, мы знаем, когда следует обратиться к врачу за квалифицированной помощью. Однако, когда речь заходит о психическом здоровье, многие люди не знают, с чего начать. Разговор с поддерживающими друзьями или членами семьи может помочь, когда вы переживаете трудный период в своей жизни. Обращение за профессиональной поддержкой к консультанту полезно, когда проблемы с психическим здоровьем начинают мешать вам заниматься повседневной жизнью. А разговор с врачом – это хороший первый шаг. Если вы считаете, что у вас наблюдаются симптомы психического заболевания или расстройства, обязательно обратитесь за неотложной медицинской помощью, если вы знаете, что кто-то рискует причинить вред себе или кому-то еще, или если у них наблюдаются галлюцинации, передозировка наркотиков или возможную черепно-мозговую травму. Мы все должны играть определенную роль в поддержании нашего собственного и психического здоровья друг друга. Развитие грамотности в области психического здоровья – это отличный способ начать.